примерно до моржевельника. ну вы тоже крутитесь со мной, чтобы как-то представляли картину. вот от можжевельника это пойдет пруд, там полумесяц, там как раз между волнами. скажи всем людям, дочь моя, Винсент, кто будет на прекрасное иностранство этим? Кого из всех? Своей рукой могла бы могла бы повенчать. Я мысль прекрасно сможет будущее сотворять. Так, у нас э, сейчас будет просьба, чтобы все встали в круг. Сейчас мы принесем чашу э, с водой, с нашей колодезной. Э, мы хотели бы, чтобы в, в кругу, эту чашу мы пустим по кругу. Э, у каждого, у кого будет чаша... Э, Желательно, конечно, может быть, даже должен а, сказать какие-то желания. Вот. А еще перед этим, как только мы встанем, я прошу девушек а, спеть нам песенку. Сотворенная чаша. что я настолько счастлив рад, что у меня такие замечательные соседи. Просто вот с Аней мы буквально соседи, вот как мы здесь через улицу, мы с ней также и в Питере через улицу живем <laughs> на самом деле. Вот. И хочу, конечно, пожелать, чтобы вот все было вот так же светлое, солнечное, ясно, как вот сегодняшний день по жизни, чтобы все Это Максим вот так.